Рад приветствовать вас, дорогие зрители, друзья! Сегодня я хочу представить вам проект дома ЗПК-170 шведский, который перенесет нас в пригороды Стокгольма. Представляем вам проект дома в скандинавском шведском стиле ЗПК-170. Отличие от проекта ЗПК-167 Норвежский в другом фасаде отделки и совершенно другой планировки. Как и в проекте Норвежский, изюминка дома – фасадное остекление, которое в зависимости от расположения коттеджа на участке может как пропускать дом естественное освещение достаточное, чтобы реже использовать искусственный свет, так и возможность наблюдать на прекрасные ландшафты либо лес и видеть все это просиживая в своем кресле и попивая горячий кофе. Вход в дом организован с просторной веранды. Проходя через небольшой тамбур, вы попадаете в просторный холл с лестницей, из которого перед вами буквально открыты все двери. Полукругом перед вами расположены входы в гостиную, совмещенную с кухней, спальню с выходом на небольшую террасу и санузел. Котельную при необходимости можно организовать в торце веранды. В кухне-гостиной удобно принимать гостей и собираться всей семьей. Из кухни спроектирован выход на большую наружную веранду. На втором этаже три спальные комнаты, две из них с гардеробными, санузел. Спальные комнаты разделены холлом. Этот дом будет прекрасно смотреться на любом участке, даже сравнительно небольшой площади. Приезжайте в наши поселки и вы можете воочию увидеть все эти проекты, реализованные в жизни